Виталя. Да, ну. ну слушай, я не сейчас не перекладываю, просто тебе как это озвучу свое решение, уже я делаю, блядь, оперативное решение уже на шестое, на по счету, блядь, на девятое число, блядь. Это самое 8 и десятого тоже не буду, это я на свой страх и риск выставлять на лагеря не не вы не вытягиваю. Да не, я сейчас отдам команду 8-10, мы прикроем, ну хорошо. Ну, просто, знаешь, ну, в чем просьба, если МВД все это, я заместитель министра сам скажу, да, просто чтобы не не сдавали напрямую, что вот не выходит на связь. Да они... не, я сейчас телеграмму подпишу, блядь, и возьмем 8-9-10, один ага, все, спасибо тебе. Спасибо, Виталий. Скажи, что ты не знаешь, что министр собирает население я еду в кабинет министра. Не знаю чего. Меня туда зовут. Ты тоже едешь туда? Не, я тут на связь. Ну, вот, там было совещание высокое. Угу. Вот, могу предположить, что ну, одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю. Потому что мы тут, ну, меняем вообще боевые порядки. Я уже тут, блядь, перекраиваю сейчас, нацеливаю на, в первую очередь, там, вот, высвободил весь ОМОН с площадей. И вот с утра было освещение с командующим, сюда приезжал, был мистер, блядь, uh -huh. все, даю войскам, а сам переключаясь на избирательные э, комиссии, на территориальные. Uh -huh. Да? потом на стелу переключаюсь, ну, в общем... А стела, что то планируешь? Ну, с планируют... Ну. Да, они призывают, 200 человек собралось, начнут сразу работать. Ну, то есть, я тоже начальнику сказал, начинают собираться, будем работать, все все хватит, дать, не, не, Ну, там э, на, нацеливают, там, смежники, там, говорят, ну, дайте, пускай там 5000 каких соберется. Э, я говорю, точно говоря, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали и будем хуярить. Ну, и буду хуярить э, с избирательных участков, тоже не стесняюсь. Я тоже. Да. Так и а войска у тебя будут чисто по площади Да, сейчас вот э, высвободил 450 ОМОН и 650 сводных отрядов, раскидываю их по избирательным, дополнительно тем силам, которые есть. Вот. И 500 еще ОМОН кидаю на стылу. Ну если что, мы рядом. Спасибо не веду, блядь. Хорошо. Ну чтобы выносили предложения, мы туда поедем, если у нас будет на более-менее. Угу. Там разделы, пускай. Блядь, мы туда будем. Все, давай. Да. Да. Спасибо. Все расскажем. Будет очень интересно.